А я вот это вот все время вот эти таблеточки в крошке заваривал когда-то. А вы посмотрите, какая тут фигня крутая. Yeah, yeah, yeah! Привет, привет, привет. Знакомьтесь, друзья, это Руслан. Он председатель чайного клуба Чайун. Вот и сегодня мы как раз зададим ему э, все вопросы, которые вы задаете в комментариях мне. Вот этот человек может рассказать вам все. Вот и лучше э, обращаться лучше к нему. Показать. Для того, чтобы Заварить пуэр обязательно нужна вот такая вот конструкция? Нет, можно на любом источнике огня. Ну, можно даже на электроплитке варить, в принципе, принципиальных различий нет. Но этот метод, как бы, более-менее приближенный к классике названия, называется варка на открытом огне. А не варить, а просто заварить можно пуэр? Вообще способов приготовления чая массой, каждый готовит как хочет. Как ему нравится, как ему удобно. Но ну, основных, в принципе, два. Ну, таких, при которых чай максимально раскрывает свои свойства. Это вот варка и пролив. Тогда давай мы не будем сильно разбегаться на разные темы. Сегодня мы сварим и попьем. А в следующий раз, когда я к тебе приду, мы будем проливать. Окей, вот получается, что ты налил воды. Да. Воду мы берем... Из-под крана или какую-то особенную? Ну, мы именно берем моршинскую, покупную, бутылированную воду. Это лучшее, что в Николаеве можно найти в плане воды для приготовления чая. Мне кажется, что мор моршинская Руслану платит река. Да? Ну а ты думаешь, на какие шиши я чайные Кто живет в более покрупнее городах? то пробивайте Аляску из бутылированных. Но ни в коем случае не используйте воду из-под крана, даже если там стоят фильтры какие-то супер-дупер. Вообще, в идеале, это родниковая вода. Ну, так как мы живем в городах, вот, то лучше брать хорошую бутылированную воду. Не экономить там, не покупать какую-то там дешевую. С водой разобрались. Теперь самое главное, какой чай мы будем сегодня пить? Мы сегодня будем варить шу фабрики Чунхай. 2012 года очень классный чай, один из моих любимых Шупуэров. Сразу вопрос. Ты сказал Шупуэр, а какие еще есть Пуэры? Еще есть Шен Пуэры, Байхау Пуэр. Это такие основные три, так скажем, солнца. Шупуэр у нас называют черный, ну, в принципе это такое интерпретивное название, потому что на самом деле, если в суть вопроса вникать, то он не черный. Вот, Шен. Ну, грубо говоря, тогда зеленый и байхау пуэр белый пуэр. Также есть еще там разные такие прикольчики, сделанные на основе пуэра, типа как чагао. Это пуэрная смола. Вот. Есть такая разновидность байхау пуэра, то есть белого пуэра как Ябао. Это не раскрывшиеся почки с пуэрного дерева. Ну и так дальше. Извращений на самом деле хватает. Мы сейчас будем варить шу. Да. И, насколько я понимаю, шу это. Ну... Один из самых популярных в нынешнее время чаев, правильно? Или один из самых доступных, наверное? Ну, я бы сказал, наверное, больше популярных. У нас полтора литровый чайник, точнее вот это, где-то полтора литра воды мы налили. чайник чуть побольше. Вот. Берем обычную гайвань, но ну, если гайвани нет, то можно брать обычную чашку, кружку. Что такое гайвань? Гайвань – это один из самых древних сосудов для заваривания чая, переводится как чашка с крыши. Вот она, как mm -hmm. выглядит. Для того, чтобы сварить фуэр, мы сначала его умываем. Ну, смываем пыль э, и рабочие руки китайского крестьянского народа. Э, но мы заливаем холодной водой. Это только в случае варки. Чтобы он не заваривался, а просто смылась пыль и грязь, и чай умылся, немножко пробудился, так скажем. Вот. Берем мы чая из расчета примерно... 1 грамм на 100 миллилитров воды для варки. Вот. Но ну, мы взяли тут почти 20 грамм по нашей старой традиции. Почти 20. Да, Чабаль называется, переводится как чайная доска, но она используется просто для удобства. Потому что э, приготовление чайна, чая довольно, так скажем, ну, вода льется, все бежит, там где-то капает, что-то протекает. Ну и вот в чайной доске для этих целей сделаны дырочки. Внизу вон поддон, все стекает в поддон. В бане на самом деле есть масса вариантов. Короче, удобно, чтобы не заморачиваться, никуда не бегать, не выливать воду. Ты сидишь, ни от чего не отвлекаешься. Настроен конкретно только на свой процесс да, приготовления да. и, и питье чая. И не заморачиваешься ничем, можешь просто лить вот так вот вниз. А остальные инструменты? Ну, остальные инструменты, вот это такая... Бамбуковая чахе. Чахе это приводится как коробочка для знакомства с чаем. Ну в нее вот изначально мы насыпали чай, чтобы определиться с весами и объемом того чая, который мы будем варить. Это совочек. Ну, чай набирать, потому что изначально ведь чай рассыпной и для удобства это такая специальная кочерга для того, чтобы удобнее было перекладывать чахе чай в заварочный сосуд Неважно. Это быть деревянная шило. Современные все чайники они идут с гнездом, так скажем, там со встроенной функцией сита. Вот. А раньше этого гнезда не было, ну и носик естественно забивался чайным листом и пробивать носик. Это воронка, ну, обычно очень много чайников с узким горлышком, ну чтобы чай не рассыпался, когда ты его с щекает перекладываешь. Такая воронка и щипцы брать чашки когда ведешь чайную церемонию когда то, пьешь чай, не надо его щипцами брать? это чайные фигурки, чайные статуэтки хранители чайного пространства название у них масса но это больше такое уже эзотерическое значение практическое значение это когда вода капает льется на доску естественно встречаясь так скажем да, с довольно плоской твердой поверхностью Брызги разлетаются, а когда ты выливаешь воду на чайные фигурки, то брызги... Yeah, yeah, yeah! Берем и отливаем часть воды. Вот. Называется омолаживание, эта процедура. Вот. Практическое ее назначение в том, так как при закипании с воды выходит кислород, вот, э эту воду мы подольем уже как раз в районе кипения воды для того, чтобы насыщить, насытить воду оставшуюся в чайнике кислородом. Ну, э эзотерическая составляющая этого момента это все вот инь-янь, там типа китайцы считают, когда вода закипает, она умирает, это, этой водой отлитой ты ее как бы омолаживаешь. А где бы ты посоветовал покупать пояр? Ну, если аналоговая, так скажем, чайная точка, да, там чайный магазин, лавка, чайная, неважно, то там можно попробовать, там всегда дают пробовать. Если в интернете, то только ну, постараться купить минимальный вес, так скажем, чая попробовать. Если он тебя устроит, тогда можно брать. А так, на вид, ну, невозможно выбрать чай. Бывают такие случаи, что ты на него смотришь. Вроде как на вид он очень крутой такой прям живой, маслянистый, а ты его пробуешь, а он никакой, ну нет в нем ци никакой, нет вот энергии, ну чего-то такого привлекательного. А и бывает наоборот, ты смотришь, такая труха, там половина каких-то палок вот таких по размеру, ну очень невзрачный такой чай, и, а ты его пробуешь, а он вообще пушка. Брусцен ну, очень колоссальный. Можно там и за 300 гривен купить блин пуэро, а можно и за 300 долларов. Не, ну если, например, вот тот же AliExpress предлагает там блин пуэро, ну грубо говоря, там вот 357 граммовый там за 6 баксов. Вот, реально купить за такую стоимость нормальный пуэр? Ну, я взгляд? думаю, вряд ли. Думаю, вряд ли. Но тут еще такой момент есть, как хранение. да? И некоторые люди, у некоторых людей один и тот же блин, там чай одного и того же урожая, одного завода прессовки, ну, идентичный, да, грубо говоря. Но одного продавца он стоит дороже, потому что он его правильно хранил. Очень важное значение это имеет. То есть хранить чай в правильных условиях. Так, нам уже тут пора. Мы берем обычные китайские палочки, деревянные, самые простые желательно, чтобы они не были ничем там скрытой, ну короче, чтобы не было ну, лаком там каким-то краской или что, чтобы не было посторонних привкусов. Вот, вот эту воду с гайвани мы сливаем и закручиваем воронку. Ну обычно это можно обычной ложкой сделать, ножом, там, чтобы под руку попадет. Воронку мы делаем для того, чтобы чай упал на низ сразу, чтобы он сразу весь охватился, так скажем, со всех сторон водой обычно закручиваем, вот и высыпаем. Потом подливаем эту воду, которую мы сливали, и ждем, пока вода закипит. Да. Ну, точнее, она, вот мы выключим наш огонь, э -э, вот как только вода начнет закипать. На самом деле методов варки очень много, и каждый модернизирует по-своему. Я варю так, и я не претендую на то, что это какой-то канонический способ. Но я перепробовал много различных вариаций. И такая мне нравится самая больше. Теперь мы ждем, когда закипит. Ну да. Или вот, ну вот только-только начинает кипеть и выключаем, да? Да, да, да. В принципе, мы уже практически на финишной прямой. И выключаем огонь. Ну, в принципе, чай готов. Пить его э, можно начинать, когда э, чайный лист упадет на дно. То есть, ну, как правило, это проходит 3-4 минуты. Вот. Как бы пуэр, вот вот мы даже переборщили, да, грубо говоря, на, на треть. Больше насыпали, и то он у нас не нефтяного такого, не черного цвета, то есть это говорит о том, что ПУР качественный, и он должен быть даже шуб он не должен быть такой нефтяного прям цвета, он должен быть, ну да, довольно темный, но такого темно-вишневого, янтарного больше цвета. Ну вот, в принципе, у нас чай настоялся, лист упал, и мы переливаем в чахай. Чаха, или кундау или сливник, то есть это, грубо говоря, промежуточный сосуд такой. Ну что, огонь. За вас, ваше здоровье. И тут должна быть музыка. Yeah, yeah, yeah. А чем отличается шэмпуэр от шу? Ну шупуэр в принципе, как разновидность, да, пуэра появился в 60-е годы 20 -го века и появился он как имитация Шанпуэра, выдержанного шэн Шанпуэр Вот, это единственный чай, в котором не, он не закрывает процесс ферментации. И если его хранить в правильных условиях, то с годами... Он подвергается естественной ферментации от перепадов температуры, влажности воздуха, и все. Можно это искусственно создавать, как создают на складах, где хранится много пуэра. И с годами вот, из него уходит горечь молодости, так скажем. И раскрываются более вот такие глубокие, вкусовые и энергетические, так скажем, особенности. Вот и очень ценится выдержанный Шенпуэр. Ну и когда пошла мода, так скажем, на китайский чай и очень много его стали покупать и пить, ну естественно с запасов, так скажем, Шенпуэра перестало, так скажем, хватать в нужных объемах и начали думать, как это поправить эту ситуацию и придумали Шупуэр. Шупуэр это он подвергается искусственной, так скажем, принудительной ферментации. Процесс производства довольно похож на компостную яму. Грубо говоря, собирают такую скирду из чая, поливают водой и накрывают брезентом, ставят там влагомеры разные, градусники, чтобы контролировать процесс именно вот этого прения, так скажем. Ну, и он то накрывает брезентом, чтобы доступа воздуха не было. И он там преет. Ну, у каждого там разные технологии в плане температурного режима, влажности, время вот скирдования этого, так скажем, и так дальше. Ну, и так получается шупуэр. Байхау-пуэр это... Это белый. И белый пуэр, да. Ну, там вообще... Про... Ну, в чем... В... Что такое, в принципе, пуэр-пуэр? Это, грубо говоря, чай, который... Собран уже с чайного дерева, не так, как там в остальные сорта чаев с куста. Вот. Деревом считается, в принципе, куст, которому больше 60 лет. То есть это не, не разновидность, это просто вот куст, который не постригли, да Не, ну может его и стригут, я вот эти не знаю штуки. Ну да, куст, который вырос, да грубо говоря, это уже считается пырным деревом. Ну если ему больше 60 лет. Ну, белый пуэр, это, грубо говоря, тот же белый чай, только с чайного дерева. А белый чай? Чем а белый чай, чай с куста. А белый а чай, чай, чай вообще, чай, почему он белый? Ну, его производство занимает там практически несколько часов, то есть собрали сборщики куст, лист чайный с куста, разложили. Вообще, в идеале он должен, если позволяют природные условия, погодные условия, нету дождя, Идеально вообще высушить вот, там пару часов, там может 3-4 часа, ну, в зависимости от погодных условий, так скажем. И все, вот он подсыхает, грубо говоря, вот, вот эти пару часов после сбора, и его уже можно пить. То есть это просто свежак? Ну, грубо, ну, говоря, это, грубо да, говоря, свежий да. чай. Да. А вот если в чае много почек, это не белый чай? Это просто. Нет, это просто чай с большим содержанием почек. И все, И он... ну, чем больше почек, почек, тем он в чай. Тем, да? да, тем считается как бы, качественное сырье. Uh -huh. Например, что касательно вот шупуэра, есть даже отдельный как бы, подсорт пуэра, гунтин называется. Там как бы почти все сырье это почки. Uh -huh. вот, гунтин это ну, переводится как дворцовый, императорский, ну изначально его поставляли как бы к императорскому столу и к столу различных там Вельмор Ну естественно мы сейчас не говорим о Шупуэре который появился грубо говоря там 60-70 лет назад а Шен тоже есть как бы Гунтин То есть Шен довольно как бы древний чай тут уже почти почти все выжрали короче уже пьяные вообще сопли <смех> пьяные румяны если у вас появились какие-то вопросы относительно варки чая заваривания пуэра не только пуэра различных китайских чаев вы обязательно оставляйте свои комментарии ставьте там лайки дизлайки и пишите все вопросы которые вас интересуют и реально если вам эта тема нравится если она вам зашла вот на ура то я не думаю, что Руслан будет против отснять еще ряд таких вот сюжетов и рассказать про другие чаи, про способы их заваривания и, и прочее. Собственно, сколько будет вопросов, столько будет и ответов, так сказать.